Комментируя недавнее нарушение морских границ России эсминцам королевских сил, «Индепендент» предупреждает об опасности подобных маневров у крымских берегов. Газета также указывает на вероятность ответных действий со стороны российских вооруженных сил в случае повторения подобного инцидента. Инициируя проход «Хэмс Дефенда» на 3 километра вглубь российской территории, Лондон решил показать свое неприятие агрессии Кремля в отношении крымского полуострова. Демонстративный характер произошедшего подчеркивается тем, что на корабле находились журналисты. По мнению издания, признавать Крым российским не нужно, но надо иметь в виду рискованность следующих подобных шагов НАТО. Такой блев будет дорого стоить британцам. Россияне могут атаковать корабли потенциального противника. Теперь русские могут угрожать, что они нанесут бомбовый удар по следующему британскому кораблю которая осмелится повторить путь Хэмс Дефенда, точно зная, что этого не случится. Опасность состоит в том, что если такое все-таки случится, подобный инцидент будет сложно замять, полагают эксперты Индепендент. В связи с этим издание напоминает, что Великобритания лишь демонстрирует свою военную силу, но в настоящий момент она не располагает внушительными ресурсами для ведения боевых действий.